итак здравствуйте мои дорогие я светлана филатова и сейчас а, давайте проверим связь насколько хорошо меня слышно насколько хорошо меня видно а, первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья, как минимум десяточка за мой внешний вид знаете по принципу вам все равно мне приятно а, поднимем друг другу настроение и все вместе развеселимся а знаете я сейчас посмотрела на презентацию и Вижу, что я э, слилась с фоном а, да это это очень интересно конечно наблюдать на себя слившуюся с фоном но а, для разнообразия почему бы и нет а, такая белая на белом ну а, пускай а, так будет а, значит вот ахмед умничка первый ответил мне а, значит все хорошо у нас сегодня со звуком я надеюсь вчера у нас а, были сложности со звуком у меня просто микрофон включился не тот который Умолчанию стоял. А, да, вот, а Елена умничка а еще больше потому что она не не постеснялась и не а, пожалела для меня а, нулей да не просто десяточку написала а после десяточки еще много много нулей явно а елена у нас не новичок и это здорово а, да не не стесняйтесь ставить много ноликов поднимайте мне настроение потому что у нас сегодня а, будет занятие и а, от, от моего настроения зависит как как я вам дам информацию а, но ну, вам в общем то все равно мне приятно еще раз а, напоминаю а, да значит а но ну, я смотрю нас а, смотрит больше людей а, нежели а, напис... а вот елена тоже умничка написала 1010 10, а, ну то есть много и десяток и пятерок вот отлично ирина а, вообще просто у нее а, на, на нолике а, рука просто а, остановилась и это здорово а, прям ж, жало жало а, да я задержалась ничего не задержалась пишем 55 значит первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья минимум десяточка и кто больше напишет тот молодец да по принципу мне это вам все равно мне приятно ой машенька я так рада вас видеть я помню вы еще когда я раньше стримила вы у меня были я вас помню да я очень рада что все собираются потихонечку нас все больше да, здорово, здорово, а, Машенька, вы ничего не пропустили, ставим пятерочку, пятерочку и десяточку с кучей нулей. А, да, но в общем-то все собрались, теперь в принципе можно начинать. Вижу, что чатик двигается. А, да, сегодня звук супер, а то я вчера <соспособление> уши перекисил. Ну да там дмитрий вчера просто у меня была у меня новая камера но сегодня она уже второй раз и у меня по умолчанию стоял звук с предыдущей камеры ну и соответственно был отвратительный звук видео шло нормально а звук шел отвратительный но сегодня мы разобрались и слава богу но сегодня у нас другая беда я сливаюсь с фоном поэтому давайте уже начинать потому что а, да три минутки я с вами пропустила время немножко но зато мы все собрались а, да а значит давайте сейчас мы мне все теперь в чатик напишут а, давайте представимся друг другу, да? А, значит, напишите мне, пожалуйста, из какого вы города? И что хотите узнать на сегодняшнем нашем занятии, да, вот что вам интересно, а пока вы будете писать, я поставлю ролик, который меня представит немножечко вам, да, чтобы вы понимали, кто я такая, чтоб я долго не тратила времени, ролик коротенький. И там увеличить э, скорость звука немного больше поэтому там все немножечко пищат. Но это тоже забавно смотреть. А, да, пока вы пишете, из какого вы города. И э, что хотите узнать на сегодняшнем занятии, а я включу вам на минутку ролик. Даже если подыгрывали, то очень красиво. Это все читалось. Но и... просто Сергей не даст соврать, а я хорошая актриса, мы играем а -а -а -а. Отлично. Я хочу Светлану спросить Филатова, которая физиогномист и давно смотрит за всеми, кто здесь присутствует. То, что семья его к нему относится предвзято, это на лицо, да. А второй вопрос. Светлана его действительно любит, а сглатывание человек а, сглатывает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 Когда вы из себя жертву изображаете, вы хотя бы челюсть опускаете. Я, а, я, я отлично разбираюсь. Вы прочитайте, загуглите, пожалуйста, про файлинг. Есть такая тема в психологии. Мы всего лишь 7% получаем из речи. Остальные 93% получаем из невербального поведения. Вы вот не верите. Вы, вы ей не верите. Абсолютно! Почему? Видите, даже, Ой, а почему? Концерт бездарной актрисы. Нет, это очень запрещенный прием. При встрече он заставляет человека потерять равновесие и заставляет его запаниковать то есть в дальнейшем человек который запаниковал он уже более подвержен каким-то манипуляциям да слушайте прям интересно было читать ваши комментарии я очень рада что наш чатик так двигается это здорово я смотрю там и мои земляки из славянска виктория по-моему да я из Краматорска. вообще я так рада видеть вот вы дерзкая Ой, с ума сойти. Ну, вы знаете, это вырезки некоторые, конечно. И я так быстренько, я, конечно, не все включила, но весело там бывает. Буквально недавно тоже я сказала правду на доме 2, и участник перевернул вазу с фруктами. Но телевидение это интересная тема. И вы знаете, вообще на самом деле физиогномика это такая тема. Вот я, я читаю ваши комментарии и вижу что вы все собрались вот со всего мира и это здорово это великолепно и физиогномика нас всех объединила но кроме того что физиогномика нас всех сегодня объединила у нее есть еще целая куча огромное количество а, еще других достоинств не зря она нас всех объединила ведь правда и среди этих достоинств я а, выделяю ну, некоторые самые основные то что лицо всегда на виду это так здорово знали бы вы как это хорошо когда а, ты можешь читать человека не зная о нем еще абсолютно ничего а, да как стол перевернул не зная о человеке ничего, ни фамилии, ни имени, ни отчества, ни даты, ни места, ни времени рождения, абсолютно ничего. Но ты видишь лицо и ты понимаешь, что этому человеку нужно предложить, о чем с этим человеком нужно заговорить, а как нужно реагировать на его реплики, да? Как вот что а я вот читала ваши комментарии а, и и вот все, что вы написали в комментариях, помогает разобраться в этих вопросах именно физиогномика распознать человека склонного к агрессивным действиям да но вот в этом плане я конечно призываю не вешать ярлыков даже когда вы ко мне на обучение придете уже полностью все признаки узнаете я все-таки ну, всегда всех своих учеников призываю к тому чтобы ярлыков мы не навешивали потому что скатиться на это очень легко но а вот именно найти вот это зерно чтобы а, именно видеть правду вот это очень очень ценно и в этом помогает именно физиогномика а, ну и здорово что лицо действительно на виду всегда вот здорово что мы не носим паранжу вот если бы люди знали сколько информации они носят на своих лицах я думаю что паранжу давным давно уже ввели бы а, не нужно никаких энергетических затрат как например в той же самой экстрасенсорики или еще, еще каких-то направлениях и самое главное самое интересное это то что а, анализ ведется скрытно да ты можешь говорить человеку о том что ты его читаешь Ну, кстати у людей сразу такая реакция они сразу смущаются когда я признаюсь о том в том что я человека прочитала и там например когда провожу обучение и вижу в зале кто-то но ну, хочет что-то сказать и он еще даже сам для себя не сформировал но его тело уже мне об этом говорит я говорю что ты хочешь сказать он ой, а я я только думал я ну, ну да откуда вы узнали ну то есть вот таких вот моментов их очень очень много но здесь физиогномика и профайлинг профайлинг это часть психологии которая изучает невербальное поведение вот это вот как раз а, я в комплексе подхожу к этому вопросу и а, изучаю не только физиогномику но профайлинг и все виды а, физиогномики там ведической китайской и так далее поэтому наши а, наши три занятия которые у нас будут вот эти три дня будут строиться по такой схеме первый день мы изучаем ну я дам вам немножко из западной физиогномики ну такой можно сказать это базовая физиогномика которая ну, западная физиогномика она вообще знаете чем отличается тем что она наиболее приближена к науке к физиологии и все признаки очень четко объясняются с точки зрения физиологии анатомии и мы с вами прям сегодня это разберем я вам дам там, ну, буду рассказывать с учетом мышц которые которые работают с учетом но ну, характер ну характер буду связывать именно с развитием мышц завтра мы с вами будем заниматься по китайской физиогномике. это уже такая более предсказательная более знаковая вот по знакам на лице как определять что человека ожидает потому что китайцы ну а про китайскую мы поговорим завтра там тоже очень много интереснейшие информации и а, в третий день мы с вами затронем профайлинг вот кстати напишите в чатик плюсик кто смотрел сериал обмани меня вот а, в этом сериале как раз главный герой доктор лайтман плюсик напишите кто смотрел а, а минус напишите кто не смотрел так вот а, если кто-то смотрел то вы поймете о чем я говорю главный герой доктор лайтман это как раз профайлер это тот который считывает невербальное поведение и делает определенные выводы потому что наше тело она настолько выдает много информации если бы вы только знали наверное не только паранжу бы носили но еще и связывали бы руки так вот вижу и плюсы и минусы но ничего посмотрите еще обязательно особенно после моих занятий после третьего занятия где мы с вами пройдем тоже интереснейшую полезнейшую эмоцию, которую вот ну, она вам очень пригодится, поэтому я призываю вас всех смотреть наши стримы обязательно вот каждый день приходите на занятия и это будет вам такой шикарный инструмент для дальнейшей жизни, да, значит, ну достоинств у физиогномики как я уже вот здесь описала но я просто некоторые сказала озвучила чтобы долго не тянуть наше время а в записи трансляция будет лилия спрашивает но я ее буду наверное где-то 24 часа держать а дальше возможно я ее уберу поэтому в течение 24 часов вы можете ее просмотреть единственное что у меня тут есть ролики а в худшем случае, если YouTube меня сейчас поймает на этом деле, а, то он может заблокировать. Поэтому лучше смотреть а, непосредственно вот а, стрим. А, но, но роли без роликов просто никак. Вы поймете, почему я их поставила, потому что там, ну реально с ними очень удобно. По ним сразу видно все эмоции, а, то, что мы будем проходить. А, да, я тут немножечко презентацию закрыла. И вообще я сегодня слившая с фоном немного но зато знаете так пробую новую камеру а, да а значит ну кстати у меня такой вопрос к вам опять а, так скажите мне пожалуйста вот насколько баллов по десятибалльной системе вы оцениваете свою интуицию но ну, немножко забегая вперед а я пока буду рассказывать вы пишите вот насколько только объективно да не не завышайте не занижайте вот насколько баллов вы оцениваете свою интуицию и этот вопрос не, не спроста, это не праздный вопрос дело в том что а каждый из вас да вот каждый из вас вы общаетесь вы а, какие-то выводы делаете из этих общений и в принципе каждый из вас уже отчасти физиогномист да вы уже какие-то вот кирпичики интуиции сложили и уже ну, можно сказать выстроили какое-то строение за которым ну, за которым спрятались можно сказать да а уж совсем какие-то вот ну простые вещи вы наверняка уже интуитивно считываете да возможно вы не понимаете что это физиогномика но вы видите человека да и как-то вот Думаете, вот с этим опасно иметь дело, а с этим можно иметь дела. Да, и вот уже интуитивно у вас как-то складывается, да. Но, к сожалению, вот этот опыт, который, да, я вижу циферки. Молодцы, 50 на 50, ага, умнички. Так, замечательно, здорово. Мне очень нравится, когда наш чатик бежит. это, Я прям обожаю. Вот Еленочка прям скромненько так на писала на всякий случай молодец тоже потому что я сейчас расскажу вам такую информацию что ну, кроме того что вы видите сейчас на презентации да по поводу интуиции да конечно у каждого из вас она есть но во первых она нарабатывалась очень долго а во вторых ваш опыт не всегда объективен к сожалению вот не люблю я говорить людям неприятные вещи но, к сожалению, здесь вот, знаете, если не скажешь, то, ну, как бы не, не совсем это а, правильно с моей стороны, потому что у интуиции есть целый ряд недостатков. И это, ну, вот прям, знаете, никуда от этого не деться. А, да, да, вот, кстати, Марина написала замечательно, но ну, чем больше изучаешь физиогномику, тем интуиция больше раскрывается. Да, но вот я хотела просто отметить, что у интуиции, вот, которая нарабатывается в процессе жизни, у каждого человека она нарабатывается, но, к сожалению, у нее есть такое количество недостатков, я здесь только... 6 написала на самом деле я вам еще дам несколько и того у меня их 10 значит первая иллюзия истины а в чем она Заключается. Вы наверняка помните какую-то рекламу, да? Вот напишите мне в чатик: да, спасибо, что Галина написала, лучше горькая правда. А вспомните сейчас вот какую-нибудь рекламу, наверняка. И вот какую-нибудь, а, да, нарабатывается через грабли совершенно верно. А, вот какую-то фразу из рекламы, которую вы всегда вспоминаете, когда приходите в магазин. Вот а, наверняка есть такая фраза, которая, а, ну, у вас она есть. Ну вот прям именно фраза из рекламы. И вы, ну вот при выборе там чего-то вспоминаете какую-то фразу. Напишите в чатик, вот вспомните какую-нибудь фразу из рекламы. А я вам расскажу про первую ловушку интуиции. Дело в том, что чем чаще человек слышит какое-то утверждение, вот тетя Ася приехала, совершенно верно, да, чем чаще человек, а слышит какую какую-то фразу тем больше он в нее начинает верить вот это вот такая фишечка и рекламщики очень хорошо знают вообще в принципе все эти ловушки интуиции которые мы сейчас пробежимся они очень четко используются в разнообразных видах манипуляций это НЛП шные приемы это ну вот маркетинговые фишечки это вот все что нас сейчас окружает это все ловушки нашей интуиции интуиции а, так не грусти похрусти старай, ага, я тоже стараюсь не смотреть рекламу Ну, например вот а, у меня постоянно крутилась реклама куплю жене сапоги помните лёня голубков а недавно с ним познакомилась на съемках и а, мы обмениваемся телефоном а у него визитки не было я записываю у нас как раз фотографии надо было переслать я записываю его телефон номер записала а как его зовут не знаю говорю вы знаете как вас зовут я просто знаю что вы лёня голубков <с> он говорит да меня все так называют да а просто добавь воды совершенно верно а, да Тифаль думает точно а, ты достойна этого да совершенно верно а вот а, не, так так так я смотрю тут сообщения отправлены на проверку у меня тут у меня кстати на канале запрещенные матерные слова я их просто скопировала возможно там полу матерные поэтому старайтесь писать вот именно совсем без, без каких-то таких слов иначе сообщение уходит на проверку и ну, я, я их не смогу прочитать ты не ты когда голодный охрана отмена ду... ага. А, ну, а, так, всем... Ага, ну это, наверное, на Украине вот такое идет. Баунти райское наслаждение, да, но ну, понимаете, да, иллюзия истины. Чем чаще человек слышит, тем больше он в это начинает верить. Вот в этом плане очень четко надо это понимать родителям. Я ни в коем случае никого не учу, но вот в этом плане мы что детям внушаем, в это они и верят. И старайтесь больше детям говорить вот именно о любви, о том, что вы их любите о том что они самые лучшие иначе в противоположном случае да вы внушите им другие какие-то установки и к сожалению это приведет к каким-то комплексам поэтому вот эта вот иллюзия истины она очень четко работает следующее это хорошее настроение ну вы со мной согласитесь когда мы в хорошем настроении мы больше готовы идти навстречу людям да и на работе к нам подойдут, скажут, а не посидишь ли ты еще какой то там сверхурочно, да, бесплатно. Так почему бы не посидеть, да? Ребенок подойдет, скажет, мама, дай денег. А почему бы не дать, да? А вот когда мы в плохом настроении, логика очень четко работает, да, и мы вряд ли согласимся на какие-то вещи, которые нам неудобны, да. Хорошее настроение притупляет контроль логики следующий эффект ореола знаете вот в этом плане я просто приведу пословицу если бы понты светились над москвой были бы белые ночи поверьте мне как тут много разных понтов да а человек еще ничего не не достиг, но он а вот знаете так важно щеки надул и и и все и у всех ощущения раз он так щеки надул значит он имеет на это основание а еще что видишь то и есть четвертый пункт а, так все рекламы Давид жаба сидящая в кошельке думаю слова и дело лучше любить да конечно же лучше любить и и говорить о том что любите а, да а, значит четвертый пункт нашего мармезонского балета да что видишь то и есть наша а, интуиция она очень ну, наше подсознание скорее да оно очень четко нацелено на то чтобы на Нашу психику оберегать да для чего она это делает для того чтобы ну наше тело до да, психика э, нервная система э, как можно дольше нам прослужили да и поэтому наше подсознание всячески оберегает э, наше тело от стрессов и поэтому когда картинка не складывается да э, как ну, например вот представьте себе пазлы да вот мы собираем большущий пазл э, состоящий там из многих-многих элементов. И мы его собрали, но каких-то вот нескольких элементов в картине не хватает. Так вот, наше подсознание делает так, что мы видим картину целиком. Мы а, не обращаем внимания на недостаток каких-то моментов, да, и создаем себе иллюзию полной картинки а вот знаете как по-женски так я его слепила из того что было а потом что было то и полюбила да вот это вот как раз из этой серии но часто те кого обманывают они сами обманываются но к сожалению вот так вот построена наша психика и это как раз и есть ловушка интуиции а, да добрый вечер светланочка а, добрый вечер всем кто еще подошел а, да следующий момент это автозамена но это наподобие четвертого элемента но четвертый элемент это вот наподобие пазлов да вот пазлы для иллюстрации а автозамена это такая ну для иллюстрации расскажу вам анекдот а, сидит девушка в ресторане подходит к ней мужчина и говорит а, рыбонька, к вам можно? На что она отвечает? Рыбонька значит рыба. Рыба значит щука. Щука значит кусаюсь. Кусаюсь значит собака. Собака значит сука. Сука значит Б. Товарищи, он меня Б обозвал. Вот так же часто работает и наша интуиция в плане автозамены. Она сама себе выстраивает нужные э, выводы, да. А, как по принципу, сама э, расстроилась, сама обиделась, сама рас плакалась вот это у нас у женщин это очень четко работает и кто со мной согласен поставьте плюсик в чатик а то чатик что-то у нас перестал двигаться поэтому а, плюсик мне в чатик кто а, согласен с этим утверждением что мы женщины такие сами себе нарисуем а кто не согласен ставьте минус а, но а, чтобы чатик у нас пошел еще взлетел что называется а, ну и еще а, значит а, есть такая еще а, тема как мнимая убедительность. А, дело в том, что чем проще а, слова тем ближе, они для восприятия и тем больше им верят а вот отсюда и идет что многие люди которые ну в общем- то не относятся, не относятся к каким-то маргинальным а, а, слоям общества да но используют какие-то сленговые слова это для того чтобы быть можно сказать ближе к народу многие политики кстати а действуют вот именно так они стараются делать как можно больше таких а, типа ошибок и сами Соответственно, <смех> я от рыбоньки уже дошла до B определения. <смех> Если женщина не знает правды, то она сама ее придумает. Совершенно верно. Так, а чё, вот YouTube вообще безбожно удаляет сообщение Я прошу прощения, я пересмотрю вот эти слова, которые я внесла. Что-то прям совсем жестко, мне просто скинули, а, да, и а, аж обидно бывает, а, да, и еще некоторые а, вещи, да, наша интуиция нам капканит, да, вот это, знаете, такой, а, ну, внутри нас сидит такой человечек, который нам все портит, понимаете? Он, он вроде старается нас спасти, но он нам все портит. Мы не можем объективно смотреть на какие-то вещи. Например, человек всегда более Склонен а, принять ту точку зрения, которая ближе всего к его точке, к его убеждениям. А, человек всегда а, убеждает себя в правдивости информации, если ничего не вернуть. А, человек всегда склонен перенести ответственность на других. И это еще одна ловушка интуиции. То есть у интуиции есть очень много этих недостатков к сожалению а, да сама придумала сама обиделась да совершенно верно а так что я не поняла что то на этот раз у нас плюсики медленнее шли хоть у нас больше людей в чате поэтому дорогие мои возвращаемся плюшки есть мы не уходим потому что у нас у всех в основном у всех вечер до да, вечером плюшки есть нельзя это лишний вес утром обнаружим поэтому давайте в чатик пишем плюсик кто со мной согласен а, по поводу нашей женской логики а, да а, пока а, почему перенести ответственность на другого это тоже относится к интуиции а потому что это подсознательные процессы понимаете вот а, перенести ответственность на другого а, вот алина спросила вопрос очень интересный очень правильный а, Вообще это для того, чтобы мы не переживаем чтобы наша нервная система не переживала. Всегда интуиция находит более легкое решение, чтобы не переживать, чтобы нервную систему не напрягать, чтобы наше тело прослужило как можно дольше. Да, это относится вот все вот эти вот уловки, они как раз относятся к тому, что это наша интуиция. Ну как хотите, можете интуиция назвать, можете подсознание назвать, можете как угодно назвать, но вот это внутренние наши, а, наши убеждения внутренние, которые нам помогают в чем-то разбираться. Это, ну, я называю это интуицией. А, да, а плюшечку, это верно. Да, очень хочется плюшечку мне тоже, но а, вот по утрам я на себя смотрю и думаю, что не надо. А, да, а значит, ну, я вам. Озвучила а, все а, недостатки интуиции. А, вот а, давайте вы мне сейчас напишите, знаете, что, а, ну, как вы считаете, а, у нас... Интуиция нам вообще. А, не, не, этот вопрос я не буду задавать. А, лучше просто а, поставьте мне десяточку, кто понял эту информацию. Что интуиция, конечно же, хороша. Интуиция это наш жизненный опыт. Да? А, интуиция это то, что нам помогает принимать решения да, в каких-то сложных ситуациях. Но, к сожалению, она не всегда объективна. Кто со мной согласен, поставьте десяточку в чатик. А кто со мной не согласен, поставьте пятерочку в чатик. Я просто вот посмотреть хочу. А кроме того, я очень люблю, когда чат двигается. Вот это вот я прям обожаю. А, да. Теперь следующий момент, который хотелось сказать. Ой, как я сливаюсь с фоном. Сейчас посмотрела на себя и прям смешно стало. А, да, белая рубашка, она, конечно, очень хорошо на белом фоне презентации смотрится. А, да, а значит, в наше время умение общаться – это самый главный навык. Я вам говорю, вот вы знаете, я готова это, а вот даже если вы со мной поспорите, я готова это доказать потому что вот человек может быть семи пядей во лбу человек может быть там иметь не знаю пять высших образований человек может быть уметь что-то делать но вот если он не умеет общаться то он ничего но ну, нет ему будет сложнее он достигнет чего-то если он там пять высших образований имеет то э, уже априори вряд ли он не 5 э, ну, высших образований это какая-то фантастика конечно но э, вообще в принципе человек с высшим образованием он уже умеет общаться это безусловно да но вот чем Лучше человек общается, тем больше у него шансов на успех. Вот в этом плане хочу заручиться вашей поддержкой. Вижу, нос потрогал. Ай, какие умнички уже наблюдают. Таня написала, нос потрогал. Я что-то простыла, ребят. Я нос трогаю если я вам сейчас объясню почему лучше не надо а, выкрутили головой нет о какие они уже смотрите вот воспитала на свою голову воспитала Ай, какая прелесть. Так, так. А выглядит необычно и стильно на таком фоне. Я думала, специально так. А, ну, будем считать, что специально так. А, уметь слушать и слышать основа всего. А, в принципе, Ирина, я с вами тоже соглашусь, но все-таки а, вот это входит а, в умение общаться. Вот общение, оно включает в себя умение слышать, да, и доносить свою мысль вот это вот э, здесь мы с вами сказали можно сказать одно и то же а, да э, так ну, мои вы умнички я вас обожаю вы мои э, золотые вообще я теперь буду осторожнее наблюдать за своими жестами потому что вы становитесь все более опасными. А, да, но, но тем не менее достиг многого. Да не вопрос. В принципе, я не против того, что человек может достичь чего угодно. Вообще, человек это такое существо, которое способно ну, на, на все что угодно. Но вот человек, умеющий общаться при равных, скажем так, ну, Смотрите, он даже может не иметь какого-то образования, да, но он может попасть в нужные круги именно за счет общения. То есть умение общаться дает человеку сразу очень серьезный козырь. А вот это я вот готова спорить с вами сколько угодно но давайте этот спор мы перенесем в другой скажем вдруг в другой наш стрим да а я даже подготовлю вам какую-то презентацию и докажу вам то что умение общаться это самый главный навык а, да вот здесь вот хочу привести слова лайзы кирк вот этой замечательной актрисы американской вот она сказала просто золотые слова сплетник говорит о других зануда о себе а блестящий собеседник говорит с вами о вас вот это вот прям золотые слова которые ну вот которые полностью по поддерживают ну, принцип физиогномики а дело в том что Зна, знали бы вы как люди реагируют когда им говоришь о них да вот когда а, ну, начинаешь общение и какую-то вот фразу про них скажешь их это так раскрывает если бы вы только знали вот это это прям такой знаете ключик каждому человеку а, так, а, так так так расположить к себе белая или черная рубашка неважно главное что не без нее машенька а вы знаете стрим мог иметь еще больше успех да если бы без нее но это не тот формат так общение это как правило передача знаний совершенно верно умение обаять собеседника да слушайте у вас шикарные комментарии к сожалению я все не успеваю читать но какие выхватываю на те отвечаю вот я потом еще после нашего стрима пересмотрю. А, но ну, как-то, я не знаю, если вы хотите получить ответ на свой вопрос, а я не ответила во время стрима, вы в комментариях напишите. И а, для тех, кто будет смотреть в записи, тоже напишите в комментариях свой вопрос, и я отвечу уже в комментариях. А, да, а, значит, либо интересно. Ага. А, так, значит, идем дальше. Не задерживаемся. У нас сегодня очень насыщенная программа, поэтому а, идем дальше. Так вот, мы подошли непосредственно уже к физиогномике, да и что же это такое физиогномика западная а что она изучает вот мы на западной физиогномике вот эти вот все а, моменты все вот вот эти признаки каждые признаки нам ресницы глаза лоб а, форма бровей верхняя нижняя века но ну, мы мы все изучаем и, и а, это все дает нам определенную информацию сегодня же мы с вами а, изучим только одну маленькую тему. Это рот. Это размер рта. Вот это, прошу прощения, а я прям очень активно разговариваю, да, и а, иногда уже прям, а, да, надо бы хлебнуть немножко. А, прошу прощения. А, да, так вот, сегодня мы рассмотрим рот. А рот это отверстие на лице, через которое в организм поступает еда. Вы знаете, сегодня мы не успеем рассмотреть губы, к сожалению, а, ну, поэтому только рот а, да и рот как определить ну вот рот вот это вот отверстие да она бывает и большое да у многих людей оно разное, да и мы уже можем определять у кого рот большой а у кого рот маленький и соответственно делать выводы так вот значит ну, мы видим на картинках да вот на этих что здесь вот изображены люди с большим ртом а вот здесь вот рот наоборот маленький да ну вот я среди скажем так известных людей нашла представителей самых больших ртов и самого маленького рта и теперь уже непосредственно большой рот мы обозначаем ну по, по пятибалльной системе да? большой рот это 5 баллов маленький рот это 1 балл средний рот это 3 балла вот и оцениваем а, ну, например у меня рот довольно большой а, я его оцениваю на четверку смело а, минимум на четверку поэтому. ну и что рот нам говорит а, рот значит вот это отверстие на лице. Оно растет в процессе жизни. Вообще, в принципе, чем обусловлен этот размер рта? Дело в том, что а, с возрастом у каждого человека рот становится больше. Почему? Потому что а, вот здесь вот находится букинатор, еще ее называют мышца трубача. Еще она используется у грудных младенцев в момент сосань, ну, сосания груди, груди, когда ребенок а, берет грудь, да. И и вот включается именно букинатор. То есть... Чем больше развит этот букинатор, тем больше шансов, что рот вырастет, рот растянется в разные стороны. Соответственно, ну например, в том же самом роддоме да, у грудничков, их там по балам, да, в чатик поставьте плюсик, у кого есть детки и кто понимает, о чем я говорю. Вот помните, у деток в роддоме, когда. А этот... А когда они а, когда э, маму с ребенком выписывают из роддома но ну, у меня просто четверо детей поэтому я помню я это четыре раза проходила а, когда выписывают деток оценивают по баллам вот такая вот система есть и чем больше ребенок набирает баллов тем он более выживаемый до да? боль больше в нем выживаемости больше здоровья да и э, вот этот фактор как ребенок взял грудь он очень сильно в влияет на вот эту оценку это один из факторов который влияет на то а, насколько ребенок живуч, что, что называется да насколько у ребенка сильное здоровье да то есть вот если развитый букинатор хорошо то ребенок точно не умрет от голода у него сосательный рефлекс хорошо а, работает да? и, ну и соответственно а, да а, так так так я акушерка буду наблюдать. Замечательно. Здорово. Так вот, ребенок. Он ну это это вот по ребенку да мы видим что вы же, более живучие младенцы имеют как правило хорошо развитый букинатор и как правило у них вырастает большой рот а дальше еще на руси было такое правило что ну, когда брали работников до да, их усаживали есть и считалось что кто больше ест тот больше работает. А, да, кто больше съест, того и брали на работу. Вот это как раз, а, да, четверо. вот это как раз и признак, опять-таки, большого букина, ну, хорошо развитого букинатора. То есть вот эта мышца, чем лучше она развита, тем больше у человека аппетиты. Понимаете, рот это аппетиты. А, так. Так, четыре Да, у меня четверо детей И рот на четверочку Да, мне кажется, он уже на пятерочку нет, а вот если искусственно, то как? А, ой, вы знаете, искусственно это когда накачивают губы, рот становится огромный, губы тоже, это вообще выглядит страшно. По поводу губ это я на обучении рассказываю. А, но здесь речь именно о ну, арте, арте а, я правильно говорю? А то у меня тут в Ютубе меня очень часто повторяют, ой, вернее, поправляют. А, да, значит, идем дальше. Но, что касается, ну теперь давайте уже, э, ну все-таки обратимся к характеристикам, да, к характеристикам людей, обладателей большого или маленького рта физиологически вы поняли, да, что чем лучше развита мышца, тем больше у человека будет рот. А какой же он по характеристикам а человек? Ну начнем с большеротого, да. Большеротому человеку всегда надо много, у него большущие аппетиты и и а, в принципе это ну да большой рот большие аппетиты человек с большим ртом если занимается бизнесом то ему нужно охватить весь рынок а человек с большим ртом если приходит в магазин то ему нужно все скидки а, или там все распродажи ну вот вот все ему надо захватить до да. а человек с большим ртом он а, часто стан, а, старается быть в центре внимания для чего для того того, чтобы но ну, внимание это энергия да и поэтому чем больше а энергия это опять-таки ну можно отнести ее к еде да ну и энергия еда деньги вот все большеротому нужно все он не выбирает вот ему ну скажем так он всеяден он не выбирает самое лучшее он все ему надо все дайте мне пожалуйста все и побольше до да, таблеток от жадности и побольше больше. Часто люди с большим ртом занимаются какими-то делами, ну вот, ораторской деятельностью, тренерской деятельностью. Ну и я перед вами выступаю, это, это все виноват мой рот. Потому что человеку с большим ртом, он, во-первых, готов отдать много энергии, но он и берет обратно много энергии. Знаете, вот это такой вулкан энергии, который по ведической физиогномике вообще I feel считается что э, женщина с большим ртом это э, но ну, она всегда заряжает энергией и они рекомендуют всегда смеяться для того чтобы э, ну скажем э, быть привлекательной для мужчин но э, это опять вот это подсознательное что большой рот он готов много энергии на себя собирать но и много энергии отдавать вот это вот его простота большеротова когда он все э, в свои руки забирает а, ну и все готов спустить просто так а, конечно очень сильно раздражает маленько а, ну и теперь мы подошли к маленько ротому а, маленько рот очень избирателен он у него очень изысканный вкус вот если он видит ну там много всего да он выбирает самое вкусное самое интересное и к этому идет очень а, изящно он а, не нарушает ничего вот большой ну для примера да стоит яблоня а, с яблоками спелыми и маленько ротый подходит видит на самой верхушечке такое самое спелое самое сочное самое ну прям вот прям яблочко самое самое ему не нужно все яблоки ему нужно достать вот именно то яблоко причем достать нужно так чтобы оно не упало не разбилось и не полежало на земле а, ну и получается он аккуратненько так по, ну, найдет так вот красивенько, как туда залезть, чтобы не повредить, не не, не спугнуть а, Кстати, вот маленькое роты, когда ставят себе цель, они идут к этой цели настолько, ну, вот, ну, как-то вот незаметно да мы со стороны можем не разглядеть что у него есть какая-то цель и даже эта цель не будет знать что она является целью для маленького ротова так вот он настолько трепетно идет к своей цели а тут приходит большой рот и видит о яблоня о яблоки и для него самый эффективный прием это просто все яблоки стрясти да и собрать с земли 5 секунд не пролежала значит не испортилось вот вот поэтому получается что у маленько ротова и у большеротова всегда присутствует какой-то внутренний конфликт и к сожалению вот этот конфликт он часто выражается где-то на работе например вот у меня был пример когда я консультировала женщину и она мне прислала фотографию с, ну там с работы и рядом с ней была сотрудница с большим ртом я сказала слушай ты будь с ней остор ну там еще были признаки я еще попросила э, почерк этой сотрудницы прислать и для меня стало все ясно что э, нужно быть осторожнее с этим человеком потому что на вторых ролях люди с большим ртом очень редко бывают потому что им нужно все понимаете вот они если э, не руководят процессом они очень сильно э, Переживаю. А, так. Так, так, так, я смотрю, тут чат двигается, но я просто не успеваю, а, не успеваю, а, так, так, так, а, про губы это отдельная история, это я уже сегодня не успею рассказать, А вот, а, правильно, маленько роты дотошные для других, очень долго выбирают я из них, совершенно верно, а, ой, не трогай это яблоко, оно мое. А, так, так, так, так, неправда говорят большой рот, плохие любовники да вы знаете может быть и большие большой рот это плохие любовники потому что они вы знаете, вот они не могут быть вот сконцентрированы на одном человеке ночью ну, они почему они мы мы не можем мы если владеть то всем миром понимаете соответственно да это в ведической физиогномике это с точки зрения энергии Большие роты – это вот такие вот знаете вулканы энергии которые вот эту энергию просто разбрасывают везде даже хочешь не хочешь знаешь такой этот сервис такой навязчивый ты хочешь энергию не хочешь я пришел значит отдал энергию и никуда ты от этого не денешься а, маленькороткий эстет совершенно верно большеротый захватчик совершенно верно ирина а, очень в точку а, да с маленьким ртом слишком избирательно вот я вижу в целом даже те кто спорят со мной в целом а, получается что мы просто немного друг друга не допоняли. Вот вы так начальники с тонкими губами про губы сегодня ни слова <laughs> ни слова потому что мы сегодня окончательно запутаемся у меня еще очень много информации поэтому а, я перелистываю нашу презентацию и а, рассказываю вам примеры да а, значит а ну, представитель большеротых это конечно же миг Джаггер а, очень интересный персонаж знаете его родители вообще хотели чтобы он стал адвокатом но с таким ртом и с такими губами а адвокатом, ну, вообще, просто я его не представляю вообще. А, ну, и хорошо, что у него хватило ума, или как-то вот так получилось, что а, когда он еще учился в, в институте, там, ну, где-то он учился, он со своими друзьями создал группу, и а, вот и он пошел по своему пути, потому что больширотый должен быть в центре, больше ротый должен собирать стадионы, большеротый должен разбрасывать свою энергию везде, да, и эта энергия к нему возвращается сторицей. А вот это большироты. Вот здорово, что Миг джаггер стал а, певцом, да, и он вот так вот прославился. Потому что если бы он выбрал а, профессию а, адвоката, как хотели его родители, я уверена, что его жизнь сложилась бы очень плачевно потому что с таким большим ртом ну, человек не умеет ну ему сложнее концентрироваться на каком-то ну, быть более эстетичным до да, более избирательным вообще по жизни миг джаггер это такой знаете яркий пример большеротого. по подсчетам доброжелателей у него было но ну, он же много гастролировал и каждый вечер он с новой девушкой засыпала то есть двумя то и с большим количеством и доброжелатели подсчитали что за его жизнь у него было около 5000 женщин ну не знаю большое это количество или малое, тем более для него я думаю что там больше было а он ну, имел связь с самыми известными с самыми привлекательными женщинами своего времени но не буду их перечислять но такой пример вот как раз именно который показывает большеротость его вот это вот Человек большеротый, он снимет последнюю рубашку и отдаст, и даже не пожалеет. И также он подойдет и снимет последнюю рубашку с другого человека, если ему надо, понимаете? Вот эта вот простота, которая хуже воровства. А, так вот у него любовница, а он ей подарил там какой-то очень дорогой бриллиант, который там большущий там вообще, а, и она его где-то потеряла. На что он сказал: "Да ладно, купим другой". Ну то есть вот вот настолько. Безалаберность в отношении с деньгами, да, вот это вот как раз большеротость, это как раз вот такая вот модель поведения. Значит, ну в принципе, знаете, еще меня немножечко удивило вот это высказывание. Но перед нами, как вы видите, человек не маленько ротый, да, он совсем не маленько ротый, у него четкая четверка, плюс еще удлинители. А Черчилль, да, у него удлинители какие еще, и с этой стороны удлинители, но это человек, который, ну, вряд ли, ну, вообще для меня было открытием, да, найти вот эту цитату а, в... Из уст, ну, в, в, в, это, в перечне чита, цитат Черчилля: Мне не надо много, достаточно самого лучшего. Вы знаете, я на какой-то момент даже усомнилась в своих вот скажем ну вот в этих вот принципах да, физиогномика же говорит о том что он совсем не не такого склада характера вообще черчилль он всегда а, был человеком который притягивал к себе огромное количество внимания который а, всегда старался вот а, даже если там где-то пожар был он приезжал в таком виде так разодетый там в своей этой а, вот, а, шляпа как у них называлась которая такая котелок или там Но он приезжал а, во фраке его ну, так раз, расфуфыренный что репортеры которые приехали снимать пожар снимали не пожар снимали черчилля черчилль вообще писал очень много причем он понял что за это хорошо платят и поэтому он писал это был для него заработок да он написал очень много литературы причем знаете такой ну просто вот для массовости для того чтобы заработать денег это как раз стратегия поведения именно большеротова и как он мог сказать не не надо много достаточно самого лучшего ну не так он жил я я просто читала о Черчилле, и для меня вот это был слом логики а, этот слом логики продолжался пока я не услышала по радио а, мой любимый а, Рубен. А, вот знаете шоу Радио 7 на семи холмах, Рубен и Ева. Так вот, у Рубена я училась а, разговаривать. Вот он курсы вел для радиоведущих, я туда пошла учиться. И а, сейчас я часто слушаю Радио 7 на семи холмах, утреннее шоу Рубен и Ева, где вы, Ну Если кто-то смотрит. А, ну Рубен это вообще кладезь информации, кладезь а, шикарных шуток. И вы знаете, он сказал: вы вот, знаете, как вот. Слова, которые мне нужно было услышать. Он сказал вот какую фразу. У меня непритязательный вкус, мне вполне достаточно самого лучшего. И оказывается, эту фразу сказал не Черчилль, а Оскар Уальт. Оказывается, Черчилль, как большеротый, просто стырил, украл эту фразу у Оскара Уальда. И а, вот, кстати, мне на многих вебинарах, вот когда я вот эту информацию даю, оказывается, что и Оскар Уальд ее просто перефразировал а, из высказываний каких-то вот а, древних еще а, людей, ну, а, древних мудрецов, а, философов. То есть, получается, все-таки, вот Оскару Уальду, вот эта фраза реально подходит. Вот это человек с маленьким ртом. И он действительно с непритязательным вкусом. Вот у него вот четкая иллюстрация маленько-ротого. Вот эта фраза, у меня непритязательный вкус, мне вполне достаточно самого лучшего. А, да, ну давайте а, так, а, вложил... Я к вам давно не обращалась за вашим мнением. Давайте мне, пожалуйста, десяточку. Кто согласен а, с тем, что большеротые у нас, а, ну вот не, не избирательно, что им нужно все. Но а, по вашим ощущениям, интуитивным, прислушайтесь. Вот а, то, что я сказала, вам это близко? Насколько вам это близко? Поставьте по 10 бальной системе. Вот так вот, чтобы чатик у нас забежал. А я продолжим еще примеры по поводу большого и маленького рта. А вот еще пример, пожалуйста. Вот они два компаньона. Вообще, а вы в курсе, что Microsoft создал не Билл Гейтс, а два друга: Билл Гейтс и Пол Аллен. Но смотрите, у одного был большой рот а у другого маленький вот большеротый он всегда стремится руководить Вот может, не может но вот он берет на себя ответственность и начинает руководить начинает всеми а, понукать, начинает считать себя самым главным и а, как они, почему они разошлись да вот почему Вот я прям скопировала фразу Пола Аллена а, а, мой партнер хотел загробастать как можно больше и уже ничего не выпускал рук с этим я примириться не мог тогда я подумал что в какой-то момент должен буду уйти и пол аллен как мы знаем ушел из microsoft и на сегодняшний день а, билл гейтс а, руководит microsoft а, но а, вы знаете не забывайте о том что большеротый он не только ну, под себя все гребет. Он еще и много отдает, ну вот, как я, пример с рубашкой, да, говорила, что он последнюю рубашку снимет и отдаст. Он на благотворительность отдал очень большое состояние, он очень много денег, он вокруг себя собирает людей, которые тоже занимаются благотворительностью, они создали фонд, его жена этим фондом занимается, и вообще он очень много денег отдает на благотворительность. Он своим детям завещал немножко денег но ну, там как какой-то минимальный ну, минимальное количество а все после его смерти пойдет на благотворительность понимаете несмотря на то что он самый богатый человек несмотря на то что он заграбастал себе все наши компьютеры несмотря на то что он в общем то э, ну можно сказать что монстр какой-то да но с другой стороны он э, Делится, да, вот он, он создает вот эту вот волну, да, и эту волну готов раздать всем. А, поэтому большероты они, к сожалению, такие, да. Они, ну, маленько рот им их сложно понять ну, я с точки зрения большеротого прошу прощения я все-таки ну, мне ближе эта позиция но поймите меня просто по-человечески я ни в коем случае никого никак не не хочу задеть да а у меня вот была подруга с маленьким ртом и я помню как она вот буквально все что я говорила она всегда вот подвергала какой-то критике она но она просто а, вот кстати при общении большеротой и маленькоротой а, большеротой маленькоротого считает занудой а маленькоротый Больширотого считает выскочкой вот такая вот у них а, друг другу любовь можно сказать да вот а, сейчас посмотрю на наш чатик что у нас так так так так а, а кстати вот насчет а вы, мои дорогие, какие примеры шикарные. Экс Порошенко вроде не очень большие роты, но там удлинители, удлинители. Мы сегодня еще удлинители пройдем. Давайте я не буду долго задерживаться на нашем чатике. Я прошу прощения, потому что если я сейчас упаду в чат, я буду все на все вопросы отвечать, и мы не успеем все рассказать. Что важнее рот или чей? Хороший вопрос. А, важно и рот, и челюсть. И мы смотрим: рот это хочу, челюсть это могу. А, но подробнее не буду отвечать, чтобы не терять наше время, потому что уже час прошел, а у нас еще много информации. Еще один пример, пожалуйста. Узнаете? Группа Мираж. Опять они на белом фоне. Сейчас гляну, как я выгляжу. О боже, я совсем слилась с фоном. Ну ладно, а, ничего. Зато а, на фоне таких а, моих кумиров а, мне очень приятно находиться. А, да, а значит, ну, как мы знаем, группа Мираж в свое время, ну, конечно, если тут у нас совсем молодые, наверняка вы не знаете, кто такие группа Мираж, но те, кто постарше, те знают, что это просто мега популярная группа, где был целый состав девушек, которые пели голосом Маргариты, вот этой вот, так вот, вот Маргарита это была голосом группы Мираж, а Наталья она была и голосом, и лицом группы Мираж. Так вот в наше время они они решили соединиться. Да? Для чего? Для того, чтобы опять начать свою творческую деятельность. И, в общем-то, ну, что мешает, казалось бы, что мешает? У них прям вот все пошло замечательно, все так классно пошло. Да, а, да еще один момент забыла сказать. Вот, например, Билла Гейтса и Пола Аллена. Здесь, несмотря на то, что у них возник конфликт, все-таки на разнице вот этих потенциалов можно создавать шикарную команду. Вот здесь вот как раз пример того, что два разных, ну вот, вот как раз создали такой симбиоз. Один из них с большой хотелкой. Второй из них очень избирательный. И получается, что они действительно создали хорошую команду. Вот если бы они не цеплялись друг к другу, да, ты зануда, а ты, э, этот... Э, как его выскочка да вот у них бы все было замечательно и были бы до сих пор они вместе и были бы два самых богатых человека да но к сожалению они не смогли смириться с разницей характеров друг друга вот это как раз и очень важное зерно которое я хочу до вас донести вот когда соединяются два человека с разными размерами рта например или вообще с разными показателями по лицу но это опять конфликт будет начать то другом например но вот чем больше разница тем больше у них потенциал для развития понимаете вот когда они вместе принесли свой инструмент каждый свой да и объединили этот инструмент они могут все что угодно они могут мир покорить но а если а, они направлены на покорение мира, да, вот, они дошли до какой-то цели, да, вот, пока они идут к цели, пока они не обращают внимания на недостатки друг друга, это просто супер команда. Как только они доходят до какой-то цели, тут начинается. Вот им надо срочно было ставить новую цель. А, как только они чего-то достигли, до да, срочно ставишь новую цель и опять все взоры обращены в сторону цели и э, не, не позволять им смотреть друг на друга потому что как только э, два разных человека начинают смотреть друг на друга они начинают находить ну типа недостатки но это не недостатки это просто э, другой э, ну, по другому человек видит мир вот и все а физиогномика она позволяет понять как человек видит мир вот э, мысль которую я хотела вам сказать очень важная. поставьте пятерочку в чатик чтобы я понимала что вы поняли мою мысль а я сейчас вернусь к, э, к группе мираж да и мы видим что у натальи огромный рот вот у нее четверка пятерка да вот как пример можно ее ставить ротой, а у э, этой у Маргариты рот поменьше, и посмотрите, они объединились, да? У них шикарный потенциал, они обе талантливейшие, но посмотрите, на чем они прокололись? Это просто. Вот, вот как сказать, иногда в жизни не везет, ну, Ведь не, жизнь она как море, то теплая волна, то холодная ледяная вдруг обдает, да, и то же самое черная-белая полоса. Ночь, день, счастье, несчастье, все вот в этой жизни вот так вот состоит. И э, периодически, вот взять, допустим, Маргариту, да, э, она пела в большом театре. Что она ей пела не в ласкала. Ласкала, это мечта и любого так, Да, Она пела все ведущие партии. Так а далее. вот сейчас ну, выходить, музыка на Но нет, ну ситуация-то какая? Ведь. Ее ушли из большого театра. Не она уволилась, не выдержали. А ее уволили, По каким причинам нам никому не известно, да? Человек уволили И четыре года до того, как мы с ней познакомились, она сидела дома реально, без работы. Причинам, мне кажется, можно догадаться, наверное. Ну, я теперь уже понимаю. Никто, да, да, да. никто ее не тянул. То есть она видела. Может быть, ее как смущали мои там, сказать, может быть, взгляды какие-то на ее там какие-то взаимоотношения с кем-то. Вот, ей это очень не нравилось. Ой-ой-ой, простите. Сейчас что мы становимся в какой-то момент однозначными абсолютно фигурами. Так, и, может быть, дуэль... так должно быть. Не Но... то, что мы, так должно быть. Дуэль, два раза, появились поклонники, появилось море цветов, появились корзины цветов. А, и вдруг почему-то, значит, Наташа говорит, как это так вообще? Я здесь главная, все должно быть моим ногам. Почему? А то, что там, ну, вот как... Я должна громче петь, я должна, типа... Не понимаю тоже зачем? Если мы дуэт, какой может быть громче, тише, давай как-то искать гармонию какую и вообще, вот, я в жизни стараюсь все время какую-то гармонию искать. И когда меня пытаются втягивать все время в какие-то вот разборки, я ненавижу конфликты. Ужасно не люблю выяснять отношения. Я сидела в этом же кресле и говорила, что, что я не давала петь, там, что ты не давала не со сцены. Это неправда. Говорить со сцены? Милочку, здесь должна сказать, оговориться, опять-таки, что мне затыкали рот просто, то есть Наташа уходила на сцену, вещалась. сама более того, что самое интересное, что он на сцену, все время я стою рядом. Столб такой, столб рядом стоит, сзади коллектив. Сначала были танцоры, потом музыканты. И звучит такой, я к вам приехала. Я сегодня я все думаю а я подождите не приехала я вот я рядом с словом мы вообще у нас будет когда я аккуратно чем у наташи зная ее так сказать характер такой вспышки и там прочее я даже продюсеру а я говорю серьезно просто наташа говорит я я я я, я рядом приехал а он говорит ну а ты как-нибудь э, шутка возьми скажи и я тоже к вам приехал и я вам все не и я попыталась это несколько раз не вообще на меня такой взгляд был типа секундочку «А... ты кто да, кстати, вот я вижу комментарии, Анастасия написала, зная их биографию, говорить очевидные вещи. Да, очевидные вещи, но смотрите, они сами говорят о причине конфликта. Вы прислушайтесь. Вот то, что касается именно рта, они сейчас озвучили. Да? Наталья. Я главная, да, вот большеротая, да, я главная на сцене, а маленькая ротая как раз ее всегда одергивает, причем не напрямую, она подходит к кому-то другому, чтобы как-то вот э, осадить эту большеротую, да, хорош тебе уже выскочкой быть, да, а э, по сути они друг друга вот именно и назвали, что одна назвала ту занудой, да, ну я просто перефразирую, да, но это же очевидно, а, согласитесь, для кого это? ну этот пример ради бога если бы настолько вот бы были бы примеры простых людей да вот если бы были какие-то интервью в распоряжении у меня допустим простых людей до да, у которой конфликт возник я вижу что конфликт вызван тем что у них разные размеры рта да они бы то же самое говорили понимаете вот по Тому, что за претензии они друг другу предъявляют вот именно в этих интервью мы делаем мы можем сделать вывод и понять в чем причина конфликта а, да если одинаковые рты то будет а, гармония но у них меньше будет потенциала смотрите вот а, очень замечательная фраза просто а, мы должны быть чем-то похожи чтобы понимать друг друга и чем-то отличаться чтобы люди друг друга вот это вот очень четкий такой вот знаете такое правило это это касается вот эта цитата она касается именно любви но вообще в принципе это касается вот этот вот принцип он касается любых отношений между людьми то есть люди если у них одинаковые показатели то они друг друга хорошо понимают если у них разные показатели то у них хороший потенциал для развития для для того чтобы вот чего-то достигать, для того чтобы как-то взаимодействовать и создавать какой-то энергетический потенциал, да, а, ну и получается, что нужно учить, ну вот как смотришь, а тут даже, понимаете? А, ну, нужно вот когда ты выбираешь партнера например да вот складываются отношения с каким-то человеком и ты смотришь чем он на тебя похож чем он на тебя не похож и по лицу ты понимаешь где у вас идет а, совпадение а где а, и у вас идет различие да а, как нужно для супружества вот именно а, и это же касается и отношений вот а, в, той же, в той же самой группе до да, а, в коллективе да где угодно в семье да в семье тоже это везде абсолютно мы смотрим по каким параметрам люди похожи да и значит по этим темам у них идет совпадение у них похожие взгляды похожие характеры именно по этим темам если у них идет различие то а, у меня были подружки которые а, разная посадка глаз у одной широко посаженные глаза у другой узко посаженные. и вот а, с дуру я поехала с ними отдыхать в этот в турцию боже это это вообще нечто это они сразу стали конфликтовать они весь отдых просто испоганили вот этим всем своим то есть каждая видит мир по-своему и влезать в их конфликт даже вообще вот знаете когда вообще в принципе мы все дружили но когда мы съездили в турцию мне пришлось общаться по отдельности с каждой из них понимаете потому что у людей разные взгляды на мир. Пока общение идет довольно далеко, пока, ну, как бы делить нечего, все нормально. Как только люди сближаются, они сразу начинают видеть недостатки, ну, недостатки друг друга. На самом деле это не недостатки. А, где лайки Скуп, э, скупос, э, да, лайки, да, поставьте лайки тут э, мне Толик написал. А, да, э, так. Поэтому вот в этом плане очень внимательно э, будьте, ну не, не вешайте главное. Главное, вот к чему я призываю всех своих учеников: э, не вешать ярлыков. Понимаете, то, что каждый из нас видит мир по-своему, это свойство психикой каждого из нас да и это не вина других людей что мы видим мир по-своему а наша задача если мы хотим преуспеть в этом мире наша задача понимать как видит мир э, тот начальник к которому мы идем на прием да и какими аргументами с ним общаться э, Тот, не знаю тут у которого учится наш ребенок да и э, ну как нам нужно с ним взаимодействовать как ну что нужно ему показывать тот, не знаю, продавец, с которым мы общаемся, и, ну, это уже профайлинг, когда, кстати, в магазине часто спрашиваю свежий или салат, и я сразу, например, вижу, насколько салат свежий. Да, но ну, это такое немножечко отступление. Да, поэтому вот чтение лиц – это вообще такой инструмент классный, что, да, просто все заслушались. Да, но я тоже стараюсь побольше и побыстрее дать. Информации, потому что время утекает а, безвозвратно. А я хочу просто вам максимально вложить в вас информацию. Вот я видела в чате вопрос про Порошенко. Вот а, вопрос с артом: поняли? Да, поставьте плюсик в чате, кто понял про род. Теперь мы идем дальше, идем а, разбирать ограничители и удлинители а есть еще такие штуки как удлинители дело в том что рот это отверстие которое но ну, оно все равно как бы букинатор его не растягивал все равно больше а, не получится и часто а вот для того чтобы человек очень амбициозный ну вот по его амбициям рот ну, невозможно просто так растянуть. У него образуются не, а, не, ну, не, не расширяется рот, а появляются удлинители. Вот такие вот мышечные, такие а, усилители, можно сказать, рта. А, и а тут, тут ну, это на обучение уже я расскажу направление куда идет направление но ну, выглядят эти удлинители именно вот так вот они могут идти вот как смотрите вот чуть ближе к подбородку например или больше на челюсть но здесь средний вариант а, и опять таки смотрим с какой стороны больше проявлено а, значит правая сторона у нас социум а левая сторона это личного плана а удлинители это как бы увеличители рта то есть такой ментальный захват у человека аппетиты увеличиваются у него появляется смелость на захват и образуются вот такие вот удлинители очень ну, чаще всего вот эти удлинители я как раз встречаю у людей чиновников у людей занимающих какие-то определенные посты ну у людей можно сказать состоявшихся хорошо по жизни и вот мы видим в данном случае видите какие удлинители Но ну, расположение я просто сегодня не буду говорить вот они могут быть больше на челюсть могут быть на подбородок и это тоже что-то значит но об этом я уже на обучении рассказываю более подробно но вот сам по себе а удлинитель. А вот кстати вот в данном примере смотрите правый удлинитель более выражен значит в социальном плане в социальной жизни у человека аппетиты больше Ну и в личном плане у него тоже очень хорошие аппетиты а здесь тоже мы видим что это прям морщинки образовались да а, ну вот здесь вот кстати более мощный удлинитель а, как раз слева а, получается что в личном плане она более уверена нежели а, в профессиональном, но здесь вообще уверенность просто бешеная причем а, то что у нее близко к подбородку это тоже а, еще один маркер но я о нем сегодня не буду говорить а, удлинители понятно поставьте мне десяточку пожалуйста в чате а, лево право для всех неважно муж мужчина женщина а, хороший кстати вопрос у вас все вопросы сегодня шикарные а, значит лево право для всех неважно мужчина женщина но для левши а наоборот. Вот, у меня буквально вчера был стрим, где я разбирала шария, и там а, он а, реагирует как раз в личном плане, он реагирует направо, а в социальном плане он реагирует налево. То есть а, бывает даже человек не левша, но у него реакции идут как раз вот, а, в левую сторону. То есть надо отслеживать. Это у нас по профайлингу, я а, может быть расскажу. Но вообще в обучении я рассказываю, что а, нужно сначала проследить базовую линию поведения. Да, и тогда понять, где какая сторона. Но как правило, у большинства людей правая сторона это социум, левая сторона это личная сторона. А, так, если это покрыто пластикой. А, так, слушайте, если я сейчас буду на, это, на эти вопросы отвечать, я просто не успею. Если удлинители вверх? А, не совсем. А удлинители вы не путаете с ограничителями? Вот удлинители я так понимаю, что поняли. А, переученный левша, надо смотреть базовую линию поведения. Смотрим, какую стороной человек реагирует на личные вещи и какой стороной человек реагирует на какие-то социальные вещи да то есть для себя и для вас ну вот это отдельная тема которую я к сожалению сейчас не успею так так так да давайте я дальше буду продолжать иначе я здесь сейчас застряну и вас сегодня до 12 часов не отпущу а мне бы хотелось вас как-то сильно не задерживать а, да, а значит, смотрите, а теперь мы можем коснуться, вот, ну, рассмотрели удлинители, теперь микрожесты. Ну, это скорее даже не микрожесты, а жесты. Часто человек. Когда видит что-то, ну то есть вот рот это захват, да, рот это вот как раз то, чем мы едим, это наши аппетиты. И когда человек видит что-то вкусное, да, вкусное это может касаться и денег, и конфет, ну не знаю, там еды, и энергии, и а, другого там сексуального партнера в конце концов. То есть если человек видит конфетку, грубо говоря, у него... А, он подсознательно старается свой рот сделать чуть больше да и у него появляются такие интересные жесты а, значит либо он оближет вот так вот кончик а, и вот языком вот здесь вот а, оближет да, либо вот так вот прочистит либо вот так, прочистит, это уже прям совсем такой пример. А, ну, то есть что-то будет касаться обязательно краешков его рта. Вот если человек, а, реагируя, ну, например, мужчина, видит женщину, и она для него сексуально привлекательна, то у него вполне возможно, что вот что-то из этих жестов обязательно проскользнет. Вот Пронаблюдайте за этим вот если у вас есть такая возможность а если даже вы мужчина да вы а вот отследите свои реакции когда вы видите а, привлекательную ну не знаю не обязательно это касается там женщины да а если вы видите что то что вас привлекает как язык сам тянется к уголкам рта как хочется как бы прочистить вот эти уголочки и а, ну подсознательно сделать рот чуть больше сейчас я попробую еще один Ролик включить, надеюсь, YouTube нас не поймает, но здесь очень четко, вот именно этот жест, смотрите, видите? Спешно. Все имущество. Ну давайте. Да все? Это так понимаю, вам нужно все подавать по частую. Продукты, к примеру, я себе возьму. Продукты в продаже не поступают. Продукты я на себя беру. Тогда будь ты текстильного толка. Нюша, покажите им быстренько пальто и костюмы. Им они в аккурат будут Только быстро у меня, быстро Хорошо. А я по соседям прошвырну ой, Да, а -а -а. да, да, полная спешная распродажа И все. <сёк> За чётную берёзовую рощу двадцатку Да тут одних сухих березовых дрок Кубоветру сорок. А зачем нам ваши дрова? У нас, слава богу, паровое отопление Ну, это почем? А может, я им скажу, мы не у брата нахожусь <сёк> <сёк> И всё, чего? У плёнка. Прямо меня забудьте, прямо меня не упоминайте Прямо нет меня, ой, здесь О, Фу, ты чёрт. Пятый и а? Слушайте, сестра замуж ведь, а? только быстро видите идея возникла от сестры избавиться да и сразу пошел вот этот жест а, по поводу дров тоже да по поводу отопления парового отопления да она говорит а он так раз и смотрит хотелось бы ему да то есть конфетку вот в те моменты когда он видит конфетку у него вот этот жест а, причем знаете Часто, ну вот иногда мне говорят, вот это же кино, да, казалось бы, кино, но вот дождитесь третьего дня, и мы прям, не сначала мы рассмотрим на фильмах, а потом прям непосредственно на примерах из жизни. Вот настолько актеры, вот гениальность актеров вообще заключается в том, чтобы показать эмоции так, как они в жизни происходит. Поверьте мне, в жизни все именно так и происходит. Вот как в кино мы видим вот эти вот его жесты. Вот в жизни. То же самое. Просто, может быть, они не так явные вот эти жесты, но они реально а, такие же. А, поэтому вот, когда мы видим вот это вот увеличение рта, всяческое. А, да, здравствуйте, Надежда, вы немножко опоздали, но завтра тогда а, или сегодня посмотрите в записи еще. А, да, но мы еще не заканчиваем, а, так что присоединяйтесь. А, так вот любые варианты увеличения рта, я кстати нос почесала сейчас сама немножко в увидела с задержкой и подумала какая прелесть для вас этот еще еще один пример так вот любые увеличения рта говорят о том что человек увидел конфетку кто понял плюсик в чатик мне пожалуйста я продолжаю дальше да теперь пример не удлинителя, а ограничителя. Вот посмотрите, у клуни вот это вот четкий ограничитель. Чем он отличается от удлинителя? Сейчас я вам включу вот на этой презентации. Видите, как будто рот как бы продолжается. Вот это удлинитель. А вот в этом случае, когда рот, как знаете, когда мы в школе рисовали отрезки, да, и вот э, линию и так ее так бах и ограничивали такими отрезочками маленькими. Вот это ограничитель, вот это вот. И вы знаете, для меня это было, конечно, шоком, когда я посмотрела на Клуни и увидела у него ограничитель. Вообще, представляете, как ну вот я э, занимаюсь физиогномикой, да? Как я с этим, э, как его? нашим большеротом, который желает самого лучшего Черчилль, да, с Черчиллем у меня такие сомнения вообще меня потрясли, можно сказать и вот в данном случае тоже я думаю, как? У Клуни справа ограничитель. Это же вообще, ну просто не вяжется, ни в какие рамки не лезет абсолютно. Но а, человек настолько проявил себя в социуме, это популярнейший певец, который там мечта всех женщин, ой, а, популярнейший актер, да, мечта всех женщин. Просто это, это идеал красоты. Но как у него может быть справа ограничитель? Вот я ломала голову, довольно долго, а потом думаю, а почему бы мне не изучить его биографию вообще? Вот знаете, как только я начинаю ломать голову, мне надо взять за привычку сразу а, обращаться к Википедии, потому что как только я туда а, обратилась, я увидела, оказывается, в школе он а, болел а, такой болезнью, как паралич Бела. Это генетическая болезнь, передающая, которая передалась ему от отца. Около года у него была парализована половина лица. Его левый глаз был закрыт, он не мог нормально есть и пить. И в связи с этим заработал прозвище Франкенштейн. Это было самое худшее время а в моей жизни рассказывает Клуни журналу какому-то: Вы же знаете, как жестоки могут быть дети. Меня высмеивали и дразнили, но это испытание сделало меня сильнее. Понимаете? Вот его это испытание сделало сильнее, но. Ограничитель у него остался Понимаете, вот его, вся его актерская карьера Сейчас вот для меня становится более понятна Он вот настолько, когда человек столько пережил в детстве Он дальше пошел уже развиваться и стал настолько популярным И вот это, ну такая, знаете компенсация за то что он получил в детстве и видите и вот этот ограничитель он четко объясняется вот мне ну по сути по сути вот я увидела ограничитель я увидела что есть проблемы да но убедилась в этом только когда в википедии прочитала и как часто это происходит вот в жизни когда ты видишь общаешься с человеком и видишь что у него ограничитель э, или там удлинитель и ты ну понимаешь теперь вы понимаете да вот что ограничитель что удлинитель дает и уже начинаешь думать ну вроде бы такой уверенный он там бывает часто там, с мужчиной общаешься у него слева ограничитель такой четкий а, но ну, потом узнаешь что оказывается он очень не уверен в себе ну а, то есть а, вот это вот очень четко читается по всем лицам и настолько много информации дает поверьте мне если вы будете хотя бы вот эту часть физиогномики только использовать то а, будет вам счастье если в принципе вот на физиогномике там еще очень много информации да и всю ее я вам дать естественно не могу мы сегодня уже полтора часа занимаемся у нас еще один слайд еще один пример и еще одна информация поэтому тогда еще один слайд и дальше мы закругляемся да ну поняли поняли вот самое главное как различать ограничить и удлинитель увидели вот эту разницу давайте мне плюсик или э, минус а вот вопрос я не проговорила да я настолько уже увлечена тем чтобы рассказать историю что э, да. пока вы ставите э, таня задала вопрос что дает ограничитель ограничитель это неуверенность неуверенность в каком-то э, ну вот в чем-то понимаете, а, как бы рот ограничивается, и, кстати, это же касается и жестов, когда человек начинает вот как-то вот так вот делать, вот как-то такие жесты которые уменьшают рот это говорит о том что человек потерял уверенность он начинает вот как-то его уменьшать то есть собирать свои аппетиты в кучу и ограничитель говорит о том что человек в чем-то не уверен опять правая сторона это социум левая сторона это личные в личном плане я прошу прощения я даже не проговорила а, да ирина спросила а ямочки что означают вот кстати про ямочки это отдельная тема и это на обучение сейчас я вам дам ä, не про ямочки а вот то что вы видите у юры шатунова это ограничитель который располагается на отдалении от рта а значит смотрите если прям около рта ограничитель то человек здесь и сейчас в чем-то не уверен да правая социум левое личное если же этот ограничитель от чем отличается ограничитель от ямочки вот у него казалось бы ямочка да? ограничитель это морщиночка вот именно морщиночка на щечке как вот у него а ямочка это как знаете в щечку так раз как будто вот в яма в щечку что-то как это иголочку вставили и вот прям ямочка а ямочка совсем другое ну хотя в принципе ой сейчас так интересно моя рука и я просто смотрю на себя вот в Ютубе и мне смешно да так вот ямочка это когда вот просто вот так вот раз и ямочка ограничитель это когда вот по щечке идет морщиночка да добрый вечер оксаночка так а, не разрешение себе чего-то это ограничитель да совершенно верно а, вот именно вот очень четкое определение не разрешение а неуверенность в том что я этого достоин неуверенность в своих силах, что я это могу взять, да, и вот как бы так подсознательно человек старается себя немножечко, вот как-то свои аппетиты уменьшить, это, знаете, образуется ограничитель, когда человек, ну вот, знаете, вот попробуйте заулыбаться так, чтобы всем понравилось, такой улыбкой послушной девочки. и вот у вас, я уверена, что у многих, а людей а, образуются вот здесь вот такие ямочки вот когда вот человек старается улыбаться вот такая натянутая а у одного комика тоже я на одной передаче мне дали а, лицо комика я смотрю здесь такое напряжение вот когда вот в уголках рта образуется сильное напряжение во время улыбки это значит что человек а, очень неуверен он старается он излишне старается понравиться вот а, какая трактовка а, так, уже гунова. Не знаю, что уже гунова. А, не разрешаю. Ага. А, так, значит, я возвращаюсь к презентации и рассматриваем, а, значит, вот этот ограничитель, который на отдалении от рта. А, на отдалении от рта это уже тот ограничитель, который на более ментальном, на более, на более понятийном уровне. То есть, а, вот, если в уголках рта, то это вот прям здесь и сейчас, да. А если на отдалении, то и обратите внимание вот здесь слева ограничитель на отдалении он еще в молодости образовывался и здесь он еще больше стал значит это неуверенность в том что ну как бы это ограничение себя в каком-то плане но на более таком понятийном уровне на более ну скажем ну, например, если это слева, как у Шатунова, то а, это признак того, что человек в личном плане очень переборчив. Но, ну, кстати, обратите внимание, у него и рот небольшой, а, он настолько а, привередлив. В отношениях, что ему нужна вот именно, ему такая, но с перламутровыми пуговицами и то не подойдет, потому что она не из того, э, не теми руками сделана, не знаю, не того круга, не того класса, не, не того языка, Я, ну, то есть всегда найдет причину, чтобы не вступать в отношения. Любая партнерша для него будет э, проходить очень большую, э, э, ну, он очень будет ее а, придирчиво рассматривать и обязательно найдет недостаток и обязательно от нее откажется а, вот получается что ну в принципе это можно объяснить потому что а, он же из детского дома да насколько мы знаем по его биографии и у него был какой-то вот внутренний такой а, ну, Человек закрыт очень сильно был и э, в чем это выражалось. Я уж не стала сейчас ролик вставить, э, ставить. Я просто перескажу для того, чтобы не дразнить нам YouTube лишними роликами. Э, он в одном интервью рассказывал, что когда он стал популярен, каждая девочка просто хотела с ним быть. Да, она очень хотела. Все в него были влюблены. Он был просто кумиром всех девчонок. Но он для себя определил, что он в принципе для него ну не Никто не существует потому что все они как бы ниже его все они ему не интересны, все кто в него влюблен ему нужно было чтобы его полюбили именно как человека а не как звезду но это было просто нереально потому что Юра Шатунов был мега звездой да, в Советском Союзе если кто-то помнит поставьте в чат пятерки чтобы, то есть, я, я хоть пойму какого возраста у нас чата то и, может тут один молодняк сидит да так вот у него, по сути, вот личная жизнь, он долго не женился, потому что а, в любой девушке вернее любая девушка видела в нем звезду и была влюблена априори но вы знаете уже в зрелом возрасте когда его популярность спала он гастролировал в германии и встретил девушку которую но ну, в которую просто вот с первого взгляда влюбился и оказалось что она еще и говорит на русском да он такой ну наверное она во мне узнала звезду оказалось что она не знала в нем звезду, она просто вот, они увидели, встретились, увидели друг друга, их взгляды встретились и они вот просто, ну, что называется, притянулись друг к другу оказалось что вот в момент популярности его в советском союзе ее родители уехали в германию она была тогда маленькая и она вообще не знала кто это такой и только благодаря тому что она не знала кто это такой они поженились у них родилось двое детей но сейчас насколько я знаю они все-таки развелись но вот в личном плане у него есть какая-то вот, знаете такая зажатость можно сказать ограничитель это еще и зажатость а, вот если справа например вот такой ограничитель как у него слева то это а, вот тоже опять-таки э, проведу параллель с а, с перестройкой да с теми временами помните если кто-то здесь из тех времен вот те времена пережили до перестройки торговля считалась спекулянством, да вот люди которые занимались торговлю торговлей были барыгами спекулянтами очень плохими людьми до да? считалось это очень плохо и даже расстреляли человека вот директора елисеевского магазина его расстреляли за спекуляцию понимаете вот и люди с таким вот с такими внутренними установками когда они попали в мир но ну, когда вот прошла перестройка, и оказалось, что, оказывается, торговля — это не спекуляция, это э, этот, предпринимательство, это, наоборот, самые успешные люди хорошо этим занимаются. И вот у этих людей, э, ну, можно сказать, вот они не смогли перестроиться. Э, вот у кого, э, ну, это, это как пример да как пример что вот у этих людей на понятийном уровне осталось вот это вот презрение к людям занимающимся торговлей и ну, либо еще к каким-то установкам до да, социальным а, то есть если мы видим справа ограничитель то значит у человека есть какая-то внутренняя установка ну вот против чего то что происходит в социуме неприемлемое и он это в себя не хочет впускать вот такая трактовка Понятно вам эта трактовка? Поставьте плюс или минус, если понятно или непонятно. А, так, значит, вижу пятерочки. А, так, у меня удлинитель сильно да, хорошо. А, даже сажали, да, капец. А, так, кому понятно трактовочка а ограничителей на отдалении, да? вот я просто пример привела не обязательно это будет касаться торговли да не обязательно это будет там в личных отношениях там вот именно такую как у юры шатунова но есть какой-то таракан в голове у человека который мешает ему взаимодействовать с миром в полном объеме вот в чем фишка вот вижу плюсики замечательно спасибо вам мои дорогие а, так ну что сегодня мы уложились в час сорок а, значит продолжение нашего мармезонского балета а, ой, опять я слилась с фоном, какая прелесть да, продолжение нашего занятия будет завтра а завтра я жду вас в такое же время у нас будет китайская физиогномика вы поработаете у меня ну я с вами поработаю более плотно вы будете по схеме определять возраст возраста поэтому обязательно приходите это желательно пройти именно онлайн вот так вот общаясь со мной потому что я уверена что у вас будут какие-то ошибки сначала и нам с вами надо будет проработать это потому что я дам вам такую волшебную схему которая вообще э, вы сможете в дальнейшем пользоваться и она вам очень здорово поможет китайская физиогномика она более предсказательная она знаете такая более жизненная приближенная к нашим потребностям да вот э, западная физиогномика которую мы сегодня прошли да она более такая вот э, ну, ближе к науке согласитесь несмотря на то что э, физиогномику пока не считают наукой но она реально вот обоснована и по многим параметрам да вот э, она объясняется она не просто так вот э, кто-то сказал и так все поверили а вот в китайской вообще Китайская она потрясающая. Ну, во-первых, китайская физиогномика она самая древняя или одна из самых древних. Может быть, ведическая еще э, древнее или там как-то вместе они. Э, так вот, в китайской физиогномике как она зародилась? Э, врачу нельзя было притрагиваться к пациенткам, женщинам. И поэтому у них вот настолько вот эти вот все э, знаки, все признаки, настолько выверены, настолько вот точные, четкие и вообще э, просто диво иногда. Даешься, да, но самое смешное, что они не объясняют ничего физиологически, они просто дают вот признаки, да, не имея большого носа, нечего рассчитывать на большую судьбу. А почему? А вот я как западный человек, я хочу ответа, да, но они ответа, они не заморачиваются, не объясняют, но это все реально работает поэтому завтра будет еще более интересное занятие а сегодня я надеюсь вам понравилось поставьте мне по 10 системе оценочку а за наше сегодняшнее занятие а я сейчас тогда посмотрю что вы мне в чатике напишите а, да и с таким настроением а, тогда а, так спасибо большое за десяточки спасибо я выпросила комплименты а, да пока Ой, какая прелесть. Таня, Таня сразу сориентировалась, сразу де, три десяточки. Так, тын-тын-тын. Сотинку а, безымянно бесфамильная, сотинку поставила на всякий случай. Спасибо, мои хорошие. Машенька, спасибо. Всем спасибо. Мариночка, ой, много нулей. Спасибо огромное. Мои хорошие. Я вас всех люблю, кого-то еще раньше люблю, но вот всех новеньких люблю уже час 40. поэтому встречаемся завтра, не опаздывайте, не задерживайтесь, будет еще интереснее, приходите завтра, пока-пока.